Всем привет, с вами Макс Крепьев Сегодня у нас 10 ноября, хотя вы этот видос наверняка смотрите сильно позже в Анталии отличная погода, 26, наверное, градусов сейчас, правда, ночью становится холоднее, ну до 20 двадцаточки падает. У меня, значит, уехали ребята в Москву назад, а я сегодня хочу показать вам некоторые объекты, которые здесь есть в Анталии, интересные. Мы сегодня хотим съездить в район Лара, посмотреть, что там вообще продается, там будет какой-то хороший комплекс. А заодно посмотрим с вами город, ну и еще также объектики будут. Ну я вас не обманул, 27 градусов реально на улице. Температура воды где-то 24. Ноябрь месяц скоро уже, декабрь по сути будет. И народ вот тут на набережной прогуливается. В общем, все прям хорошо и замечательно. Двигаемся с вами в район Лара. Сейчас находимся в районе Куни алты наверное, один из самых русских районов в Анталии, потому что здесь, как в Адлере, вообще русская речь слышна абсолютно везде. Даже песни на русском, то знаете, гитаристы ставят свои вот эти установки и поют. Вот, атмосфера очень прикольная. Все выглядит красиво и замечательно Очень, кстати, у них крутая набережная Я про это уже много раз говорил И крутая она тем, что есть велосипедная дорожка Следом беговая дорожка И прогулочная зона вот там И они разделены между собой физически То есть люди не пересекаются Вот, например, в той же Аллане, где мы были Алания, кстати, мне нравится чуть больше, чем Анталия За рельефом местности Но там набережная, она, грубо говоря, слито между собой то есть у вас есть просто часть для велосипедистов и часть значит для пешеходов здесь же выглядит все вот так очень крутая набережная как нибудь прогуляемся кофеечка попьем вот там вот здесь кафешка прикольная покажу расскажу ну прям очень мне она нравится не сочи конечно но тем не менее жить можно море средиземное здесь Пляжи хорошие, все замечательно Мы сейчас подъезжаем к райончику И вот я сам родом из Челябинска И у нас там есть такой же район называется Северо-Запад Все то же самое, только здесь это как бы не панельки А это прям конкретно монолитные дома Но выглядят они прям точно так же проспекте, которые вдоль них проходят Там куча дворов У них действительно крутая территория Но выглядят они прям как Челябинские. Вот. В принципе в Красноярске, в Новосибии в Барнауле вот, ну, много, где я был, в Москве то же самое. Выглядит все примерно одинаково. То есть, Анталия здесь тоже в этом плане не отличается. За исключением того, что 27 градусов, и это середина ноября. Навигатор, значит, решил сократить и повез меня какими-то полями. Вот заодно с вами посмотрю, какие контрасты есть, если вы отъезжаете плюс-минус куда-то направо-налево. Вообще, чтобы вы знали, Анталия очень сильно славится своими аграрными культурами, и здесь очень сильно развито земледелие. То есть то, что вы видите в самом городе, это, конечно же, круто, там пятизвездочные отели, пятерки там на песчаных пляжах в Велике или еще где-нибудь, но стоит чуть-чуть отъехать, и здесь будут конкретно агрономы, вот ребят на тракторах будут ездить. И может это выглядеть как-то не очень, но благодаря им здесь очень дешевые фрукты, овощи, зелень и в общем, все вот эти агрокультуры. Хотя мы на самом деле-то находимся вот, это аэропорт, его забор. Там что-то еще строится, но тем не менее. А мы с вами едем в район, вот чуть-чуть туда. Здесь вот так. А вот там вот дальше, буквально пару километров, там вот прям будет вообще вся инфраструктура. Так что Анталия, она такая контрастная, но тем не менее, как бы она интересная поэтому. И вот, значит, райончик Лара. Это на самом деле не его центральная часть. Центральная часть находится там чуть дальше. Там много кафешек, баров, ресторанов. Очень крутая набережная. У них крутой пляж здесь еще. Вообще, кстати, Лара, она обладает и песчаными, и каменистыми пляжами. То есть, можно повыбирать. И мы вот сейчас едем в сторону пятерок. В сторону пятизвездочных отелей. Там, кстати, справа еще вот чуть дальше будет зона барбекю. Она свободная. То есть, можно приехать, сделать там шашлычок. Там еще песчаный пляж у них. Ну, не знаю, если получится. Сейчас заедем. Просто покажу вам, как это выглядит. И здесь вот сосновые такие... Не сосновые, хвойные такие леса. И чувак, который не очень уверенно как-то едет на мопеде. То туда, -то, -то, -то, -то, то сюда. Марина. Да, вы уже все знаете а, Мы в Ларе Мы в Ларе, так. Лара Гизелоба Здесь, если напрямую... Там вас... море, я про только что расскажу. Да, прекрасное море. Напрямую минуток 15. Начало. А там еще даже. шашлычная зона есть, вот этого барбекюшная. Есть, вот конечно. Да. туда да. да, Там отличное место. Там есть как частные пляжи, так и государственные пляжи. Там можно делать шашлык, барбекю и все что угодно. А по песочечку прошли сюда 20 минуток. Значит, мы сейчас находимся с вами на Стеллобате. Это 6 таунхаусов. Под землей у нас подземный паркинг угу. Есть у нас наземный бассейн да, И в перспективе Здесь же будет фитнес-сауна, хамам Но еще можно будет пользоваться Всеми преференциями Соседнего отеля Потому что а, застройщики Еще э, соседний отель построили И там будет спа, массаж э, И в общем все удовольствия И даже прекрасный ресторан да? И, да, На три кухни минимум Oh, русская, турецкая и еще две и еще две двухэтажные квартиры двухэтажные квартиры, а вот здесь есть квартирки один плюс один, а они одноуровневые, соответственно со своим садом. Те квартиры, которые, значит, находятся на гарден на земляном этаже, они имеют свой садовый участок. Ну вот он по сути есть. Здесь осталась одна квартира, 4+, Ого. стоимостью 440 тысяч абсолютно подходит долларов. под гражданство. Да. Так это же недорого. Это вообще обалденно. Нет, просто мы смотрели тут пентхаусы за 2,5 миллиона долларов, да. за 2,250, да. если бы да. И за 1 миллиона да. тоже. Да. А тут 440. 440, квартира 4+, мы сейчас в нее зайдем. Так. И она полностью подходит под гражданство. Всю сумму можно перечислить на счет застройки из России или другого зарубежья. Ну из России сейчас сложнее сделать, чем из другого зарубежья. двухкомнатная квартиры, дубликсы также, да, они стоят 300 325 А однокомнатные квартиры будут стоить примерно 160. Но если вы обратитесь к нам, это будет дешевле. Ага. Вот это двухэтажная квартира. На первом этаже у нее вот такая большая кухня-гостиная. Вот так она выглядит, здесь диван, телек, все это размещается, здесь зона готовки, газовая плита, то есть все это уже стоит. И вот такого размера участочек земли к ней, то есть вот все, что высажено здесь, включая вот до тех пор тоже, это все территория этой квартиры. То есть можно здесь сделать какие-то качельки, может быть, что-то поставить, ну или просто вот у вас есть территория, на которой можно выйти, кофеек попить там, или еще что-нибудь поделать здесь есть два этажа, как я вам уже сказал сейчас мы разберемся с первым, потом пойдем на второй вот такого размера ну, мне кажется, это либо детская, либо кабинет вот так и здесь санузел пойдемте на второй этаж здесь есть, конечно, косяк такой вот при моем росте метр девяносто один я должен вот так сделать то есть больше как бы косяков нет но вот эта вот балка, ригель я не знаю, как так она получилась ну как-то она, короче, вышла если вы там, конечно, пониже росли, то проблем не будет. Если вы повыше, то просто про это нужно не забывать. И здесь, значит, у нас три спальни. Первая вот такая. Вторая... Я просто расставлю, но света у нас отключен. Поэтому мы не можем их поднять. Вторая, значит, вот такая. Общий санузел на этот этаж. И основная мастер спальня. Очень хорошего, крутого размера. Со своим санузлом. Все как положено. Вот, значит, 180 квадратных метров стоит на сегодняшний день 440 тысяч долларов. Сразу же под гражданство. Но гражданство будет занимать у вас оформление примерно сейчас 6-8 месяцев. Но, тем не менее, вы подались, спокойно живете, никуда вылетать не надо. Все, что угодно, все делайте. Вот еще система кондиционирована, сразу монтирована в инсталляцию всей квартиры. Но выглядит все хорошо. Алюминиевые окна. Слайды. Вот такая часть. Здесь, значит, вот эта штука для того, чтобы от солнца спрятаться. Но ну, закрыть. Как вот там вот я вам показываю. Ну, квартира приятная. Мне, конечно, стоит сделать клиник, занести сюда свою мебель и уже начать жить. И получить гражданство при этом. Вот. В такой вариант, господа. Пойдемте дальше. Пожалуйста. Мы поднялись. Это двухкомнатная квартира. Вниз. Чуть-чуть совсем море видно, но, как как минимум, хотя понятно, что оно здесь недалеко. Здесь большая терраса, 9 квадратов. На бассейн лучше смотреть, тут же на красоту. Есть. Ну, такой райончик новый, да, застраивающийся? Да. Именно такими низкоэтажечками, да? Угу. Так, ладно, пойдете смотреть дальше. Угу. То есть, это кухня гостиная. Кухня здесь. здесь. Несмотря на то, что скошенный потолок, вот я сейчас смотрю, да, то есть помыть здесь все. Метр девяносто один рост, вот, грубо говоря, я подошел к поверхности. То есть, метр девяносто один, на самом деле, это, это, это редкость. Нанять маленькую Китайскую женщину. Можно и так, да. Здесь санузел, да, еще? Да. Чтобы не бегать никуда. Вот, он все здесь есть. Перилы здесь устанавливаются в процессе. Так и одна маленькая детская а? ну, ну что такая маленькая да. вот сюда шкаф прям просится, просится. И просится это мастер это просто спальня а здесь нет мастера, да, спальня? Угу. все, я понял так, и что, сколько стоит? это стоит 320 тысяч для прекрасной девушки, которая может эту комнату использовать под гардероб, прекрасный Вам вариант, будет. да? Да, вы не знаете, прям куда надо. Да, конечно. Очень хорошее, тихое место. 330 тысяч. 330 тысяч. Показываю полностью все. Это первый кирпич в гражданство можно вложить. Ну да, причем да. с очень хорошей стоимостью. С очень хорошей стоимостью. Это 20 миллионов рублей примерно да. 100, на сегодняшний день. 110 квадратных. А расстрочка есть? Расстрочка есть, будем договариваться. Но небольшая. Но ну, на 5, лет. На 5 ну, лет никто не даст. Нет, на 5 лет нет, на месяца на 2, на 3. Это не расстрочка, это отстрочка, да. Ну, потому что там готов. Согласен. Так, ладно, вариантик прикольный. Вот, значит, 1 плюс 1. То есть это... Студия плюс э, кухня. И здесь вот отдельная спальня. Uh -huh. Вот такая. И санудия. И санури. И здесь что-то. Так, окей. Okay. Okay. Жаль, конечно, что не прибыльно, но тем не менее. Well, Сколько стоит? А, если вы хотите, чтобы вам показали под гражданство, под вид на жительство 75 тысяч uh -huh. долларов, тогда она будет стоить 3 миллиона лир. Это примерно 160 тысяч А долларов. если не хочу? А если вы не хотите, то 135 и покажут миллион двести пятьдесят, это очень хорошая. идея. А сколько в долларах еще раз? миллион двести пятьдесят. Открываем волшебный калькулятор. Шестьдесят семь тысяч. Так а разница-то великая вообще. Да, невеликая. Но, нет, разница у нас получается в двадцать пять тысяч долларов. Двадцать тысяч долларов. Если ну, вот у, у кого-то прижимает бюджет, но он говорит, mm -hmm. нет, только пожалуйста, вот сто тридцать пять и ни копейкой больше тогда показываем только 67 тысяч, а если он говорит окей, 60, 75, тогда показываем все. Угу. Угу. В общем, квартира вот такая, она также со своим маленьким садом, да. то есть можно выйти здесь, он как бы ну не совсем маленький, конечно, да. то есть там вот такая часть и здесь еще вот такая история есть. Да, это все да и кайфуй, здесь загорай, там все, что хочешь, делай. То есть, ну, вариант прикольный. Да, хорошенько, аккуратно. Примерно там плюс-минус это 9,5-10 миллионов в рублях. Да. Ладно, надо съездить, значит, туда, на шашлычку, про которую я говорил, просто показать. Да, это ехать через минуту. А тут вообще все близко. Вот про эту зону я вам говорил, что здесь огромное количество вот таких вот мангальчиков или печей, где собираются ребята, вот как те, как вот эти, как дальние. И тут их на самом деле много, и он прям большой, вот этот, я не знаю, сквер, барбекю-зона, или как это можно назвать. Здесь, значит, есть вода, есть мусорные баки, рядышком находится море, то есть все, что угодно, можно приехать. Помыть, значит, овощи, фрукты, что-то там приготовить, нарезать, все это сразу пожарить, здесь кайфануть, а вот там вот искупаться. Причем там еще и набережная идет, я вам сейчас это тоже все покажу. Ну и стоит сказать, что это все еще и бесплатно. То есть не нужно тут тратить какие-то входные билеты, покупать или еще что-то. То есть ты просто приходишь, выкладываешь свободную беседочку, ищешь и погнал. Вот как чувак это сейчас делает. И вот, значит, эта зона. Вот она, огромнейшая просто набережная. А здесь песчаный пляжи. И он прям с таким плавным заходом. То есть все что угодно можно здесь сделать. Ребята тоже искупались. Идут кашевать. Парковка есть, где мы с вами только что тачку установили. И вот такая атмосфера. Пляжи чистые, ни бутылок, ничего такого, бычков здесь никаких нет, потому что, во-первых, за не следят, во-вторых, урны очень много где стоят. И вот сегодня у нас 10 ноября, ребята купаются. Вот так это все выглядит. То есть, хочешь пришел, позагорал, хочешь пришел, покупался. Места хватит вообще всем, потому что пляжная линия, она прям здоровенная. И инфраструктура для этого вся есть. Ну, согласитесь, да, место прям приятное. Еще очень много зелени здесь. Прям как должно быть. И, видимо, кто-то еще палатку поставил. Кто-то ниже. И мы, значит, передвигаемся на другой объект. Это вот такая одна из центральных улиц Лары. Зеленая проспект проспектик красивый, с левой стороны там вот, море находится. Дюденовские водопады там же. Если вы смотрели видосы, я думаю их видели. Ну вообще райончик прикольный. Я как только приехал сюда, в Анталию, мне вот знаете, как-то вот эти старые здания, потому что здесь как бы особо новой застройки-то и нет, то есть дома вот такие. Казалось, что, блин, ну вот хотелось бы посовременнее. А сейчас вот под привык и кажется, что уже вполне себе ничего. Мы, значит, приехали. Что это? Где это? Это очень прекрасное место, потому что рядом находятся два частных колледжа. Абсолютно потрясающая мечеть. До пляжа здесь буквально 800 метров. Угу. Ты выходишь на прекрасную набережную, где есть легендарные... Ты где джеденовские водопады? Да, где легендарное кафе Шекспир. А я там не был. А да, что там очень. легендарного? А там, между прочим, самый волшебный есть десерт, называется Чинзана. Да? А он алкогольный? Нет, это как, как шарлотка или ну что-то такое Надо скорее попробовать. Очень вкусно. Я вижу, здесь газ есть. Здесь есть газ, здесь вот такая парковка. Подземной да. нету? Нет, подземный. Бассейна тоже? Нет, только ничего. Да. Ну и дом сам по себе такой, не новый. Не очень новый, но вполне достойный. Ага. Лифт, можно понять по современному лифту, что дома, наверное, лет сколько. 6, а тут должно 7. быть написано в каком году его ввели в эксплуатацию. Ну, хотя как правило это на лифтах именно пишут на самих. Угу. Там когда обслуживался, он когда его, когда его ввели, вот, в 2020 году он обслуживался или в двадцатом году он сдался ну, а коров, 5 в общем вот так угу. а, газ значит вот он здесь есть едем наверх да. вот значит сама квартира причем их две на этаже вот одна и вот вторая больше нету здесь уехали жильцы и делается ремонт вот. да? да, по новой Да, да. здесь значит 150 квадратных метров это большая такая гостиная здесь вот такого размера террасочка. <соргут> Там нужно еще первую какую-то сделать или какие-то занавесочки повесить, чтобы было. Здесь кухня с выходом на ту <соргут> самую террасу. И здесь у нас три спальни, да? Да. Это точно была чья-то детская, как будто бы. Да. По ощущениям. А это здесь можно поставить стиральную машину, правильную. Да, здесь, здесь поменяют все. Двери, все, все, все абсолютно. И вот там мастер-спальня с то же самое углом. Вон он, да, да. да, мы просто не пройдем, там никак. Угу. И здесь еще одна такая комната. Да, комнатка с небольшим бакончиком. Вот, очень хороший, приличный район. Очень достойный район. И здесь можно ВНЖ получить. Здесь можно получить ВНЖ. Я так подозреваю, что даже и практически под гражданством. Значит, цена у нас 360 тысяч долларов, anyway. это 21 969 в рублях. <re Martine> под гражданство покажут или только под ВНЖ? Только вид на жительство? Можно, если мы заплатим налог. Можно 50 на 50 с хозяином заплатить. Можно с самим. Это как с хозяином uh -huh. договорились. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Ну, райончик на самом деле хороший. То есть здесь как бы больше показывает, чем мы, только стены, которые сейчас uh -huh. переделывают. Uh -huh. uh, я думаю, что нам сейчас с вами надо будет дошуршать uh -huh. до пляжа. Uh -huh. Именно до набережной. Во-первых, отведать десертик, про который я только что узнал. Ну, вообще, по соседству хочу сказать, что здесь действительно неплохо. Такие вот Как бы уютная такая улочка. Вот эти вот деревья, конечно, делают свой шарм. Так, где мы? Мы вот здесь. Мы вот здесь, а вот море. Вот она морешка. А здесь Шекспир. Ну вот тогда нам туда. А, еще Террасити. Это торговый центр, Да, Да, прекрасно Тарасите. То есть тут пешком на него дойти? Можно. Можно. Все, да, можно. Супер, поблизко. близко. Ну все тогда. В Терроссии мы не пойдем, а вот Шекспир. Да. За Я Чензана. За, да. а, сейчас а Еще, короче, в Турции тебя никогда не пропустят, если ты стоишь на перекресточке. Поэтому ребята, которые здесь из Москвы, чувствуют себя максимально комфортно, потому что им просто в наглую выезжают и их все пропускают. Поэтому, если ты не выйдешь, тебя, соответственно, не пропустят. А мы едем прямо. Прямо именно в ту кафешку, в которую мы хотели. Так-то еще вот тачку помыть надо, потому что тачку дали, но она грязная. И вот Окна грязные, коврики грязные И вот атмосфера немножко такая и то. Вот такие комплексы здесь тоже встречаются С хорошей инфраструктурой но ну и мы прям подъезжаем к берегу уже То есть еще буквально чуть-чуть и все И здесь вот такие вот дома С закрытой территорией у них Почти у всех есть бассейны Они все с очень крутыми видами И находятся они на первой береговой линии но вот там находится набережная, я на нее выйду сейчас, а здесь вот кафе Шекспир. Я на самом деле в нем уже был, как выяснилось, но я здесь ел тирамису, а Марина вот говорит, что здесь есть чинзана. Сейчас попробуем что это такое и заполируем это все капучино. Но атмосфера у них прям неплохая такая, приятненькая. Ленишко, значит, здесь вот тоже. Смотри, на меня обманула. Говорит, десерт называется не чинзана А Сан-Себастьян это крайне похожее название. Да, да. Почти созвучное, да. да, только одна буквышная ну, Сан-Себастьян. Вот эта штука. Да. А что здесь такое вообще? Что это? Ой, это какая-то волшебная смесь, чего-то, как будто бы сливки, и мороженое, и что-то еще потрясающее. В общем, самое полезное для фигуры в целом, да? да? Абсолютно. И вот термису очень вкусное, и брауни. Да. И различные другие штуки. То есть нужно попробовать именно вот это? Нужно. Значит, нужно пробовать сейчас. Да. И ну что? Значит, Сан Себастьян подъехал. Нужен тест. М -м, он прикольный. Да вот. Что-то типа крема. И он как холодный такой. Угу. Как да. будто бы как термису, но не термису. Ну, прямо вот так вот. А -а -а -а. Ну и все это находится вот прямо здесь. То есть сидишь на море, смотришь. А потом поел и пошел гулять туда. Мы с этой сделаем. Ну короче, штука прикольные. А -а -а. Тут еще вот так вот можно сделать. Сидели мы в кафе И тут наши клиенты еще подтянулись Вот, ребята То есть Марина просто сейчас забирает И едет с ними дальше Мы, правда, посмотрим с ними один объект А дальше я уже один хочу вместе с вами Прокатиться на виллы в Дашиме И показать вам, как они выглядят Но Лара, конечно, хороший райончик Морешко рядом Тут пляжи, вот они отвесные Вот именно в этой части Кристально чистой водой вообще. Если вы смотрели, опять же, видос про Анталию, то вы там видели эти кадры. Я их там вставлял. И очень так уютно, атмосферно. Очень много пальмочек, вообще всего-всего-всего. Вот такой прям уединенный район. Вот он, да? Вот он. Священный Грааль. Да, красавец. А вот так. Да, краса. Не только красавица, это жемчужина вот этого района, потому что… По ней сразу ло... видно, да. Да, локация потрясающая. Здесь рядом акроотель, есть бесплатный спуск на пляж, значит, на понтон плавать, да. Здесь кругом школы, колледжи, детские сады, парки, скверы. Это вот я так называю хорошая, благородная старая Лара. да. Ларочка Ларушка Так, ладно. Ларушка, да И, значит, здесь все рядом Магазины, ну, все абсолютно Ну, короче, вся полная инфраструктура района а, инфраструктура, Школы, сады, все, бордели да, То есть да. все, что надо <смех> Ладно, идем смотреть Так, а это что? Это же оливки Они самые Ой, что упало? Да, о, да упало 3 доллара да, территория, здесь, да, да, такая, да, зеленая Зелененькая территория Все очень спокойный район Да, здесь даже есть э, Подобие детской площадки ну, Это правильно она... сказал, подобие, да. да Но внутри она здесь не обязательно Потому что здесь кругом огромное количество парков Где есть и спортивные, и детские площадки И скамейки, и фонтаны даже Есть Да угу. Welcome, да? Да, заходим. Квартира находится на втором этаже. Второй этаж это третий или все-таки второй-второй? Второй русский. Ага, то есть по-турецки первый. Турецки. Да. Так. В принципе, можно и лично нужно Но он здесь, если что, есть. Да, да, да. И он работает, кстати. Да, да. И, и вот. здесь квартиры на этаже. А, внутри у этой квартиры уже газ. Абсолютно готовы, ты можешь приехать с чемоданом значит площадь квартиры 165 квадратных метров 3 плюс под гражданство подходит абсолютно она без мебели стоит 465 с мебелью 485 но ну, небольшая разница ее да? смотреть да. вот квартира с этой стороны находится вот такая кухня здесь большая гостиная обеденный стол дальше Здесь застекленный балкон Вот такого размера Еще обеденная часть То есть можно это как-то раздвинуть Еще один обеденный стол Большой холодильник, прям огромный Далее Здесь коридор Один санузел Две спальни Первая вот такая детская Вторая вот такая Это вот основная спальня Здесь санузел и здесь еще гардеробная. Вот такая вот. Очень прикольная система. А можно еще раз продемонстрировать, да, как она работает? Так, раз и все. И получается балкон. Да, полностью можно собрать, когда дожди, ветра, закрываешь и угу. вообще. Вообще сам район Дашемелату находится на небольшом отдалении от центра Анталии, то есть ехать примерно минут 30 через очень крутой лес вот примерно вот такие вот сейчас деревья у нас будут встречаться нужно подняться на небольшую горку проехать немножко и сам район в основном представлен виллами и прям такими низкоэтажечками но вот это вот сама по себе дорога она выглядит прям очень неплохо сейчас вы поймете про что я говорю То есть вот ты заезжаешь такой как какой-то хвойный лес, как сосновый пор может быть вот у нас в челябинске был, вот примерно так это выглядит красиво смотрится дорога ровная трехполосная, добраться без ну, игно. Это, короче, знаете, как загородный район или, может быть, даже пригород Анталии, но он входит именно в нее. Очень красивая дорога. И вот мы, когда, правда, обратно поедем, будет очень крутой вид открываться на Анталию на самом деле. Вот так это выглядит. И мы сейчас доедем до именно самих вил. Я покажу вам, что они из себя представляют и расскажу по Значит, райончик выглядит вот так. Как я и говорил, низкоэтажечки и как бы ни одной высотки на перспективе-то и нет. И мы подъезжаем. Приехали вот на такие виллы. Целый прям поселок у них здесь. Сейчас я покажу вам здесь шоурум. И вот мы заходим в дом, и он 280 квадратных метров. На первом этаже у него вот такая большая кухня-гостиная. Место, где вы соберетесь с семьей, кино посмотрите, на камин посмотрите, к бассейну выйдете, здесь лужайка своя собственная, давайте наверное сразу так вот аккуратненько выйдем, взгляд окинем. Здесь бассейн. Ну, он, кстати, узкий такой, но, тем не менее, искупаться мне можно. Спортом, конечно, тут не позанимаешься, но тем не менее. Место, значит, где вы также можете собраться со всей семьей. Но второй этаж представлен зонами спальни. То есть первый этаж имеет одну спальню, кухню и гостиную вот такую. Сейчас вам это все покажу. А второй этаж у нас уже представлен полностью зонами спальни. Значит, кухня вот здесь кладовочка под нее, под специи, там все полностью укомплектована, огромный опять же холодильник на всю семью ну либо сами здесь будете готовить либо кто-то будет приходить и вам здесь готовить, очень мне нравится решение с лестницей, смотрится очень красиво и второй свет здесь, плюс на первом этаже есть вот такая гостевая комната ее конечно можно переоборудовать в кабинет, можно так сделать и здесь напротив есть еще вот такой гостевой санузел на первом этаже Пойдемте наверх, наверху у нас три спальни, три спальни все оборудованы санузлами, из них две мастер-спальни, то есть они плюс-минус одинаковые, вы сейчас увидите. Значит вот эта спальня, она как бы мастер, у нее большая гардеробная, вот здесь проходная такая, и санузел. плюс есть выход на с вами мини такой балкончик, видно всю территорию, значит соседство и так далее. Дальше. С левой стороны спальня будет попроще. Вот такая, наверное, детская. Санузел здесь поменьше. Но решение, конечно, с вот этими вот люстрами. блин, Очень круто выглядит. И это основная мастер-спальня. Здесь санузел. Вот такой. Само по себе место, где кровать. И здесь гардеробка. Гардеробка. Выходим выходом на территорию. Вот так это все выглядит. Ну и дом на сегодняшний день стоит 600 тысяч долларов. Это 37 примерно миллионов в рублях. Где-то здесь 4,5 соточки. Есть бассейн. 280 квадратных метров дом. Естественно, он будет у вас без кровати, без тумбочек и без всего. То есть это вы уже будете сами решать. Но тем не менее концепция дома за 37. Я думаю, вам ясна. И она крайне неплохая. Особенно вот это решение, то есть ты прошел, спустился, балка так круто обыграна. То есть вообще это просто сейсмопоезд, чтобы вы понимали. Но выглядит уверенно. Напишите в комментах, что вы думаете на этот счет. Ну и перед самим домом, значит, есть вот такая часть, где можно запарковать тачку. Можно даже две поставить, разгрузиться и пойти. Либо пойти сразу на лужайку, либо пойти в дом. Сейчас мы с вами немножко переместимся на другой дом Это будет последний объект на сегодня и закончу. Много уже и так посмотрели Думаю, что у вас есть понимание, что к нам можно обратиться Ну, точнее, Марина с вами в любом случае будет работать, потому что я постоянно перемещаюсь Но, тем не менее, рынок я вам могу показать Здесь вилла совершенно в другом месте, потому что рядом сосновый лес Вот он в общем, ситуация не очень, потому что я должен был показать вам вот эту виллу. Она готовая, но могу обойти, просто показать территорию, как она выглядит. Но вы не расстраивайтесь, потому что здесь есть точно такая же, но она еще чуть-чуть не доделана. Совсем маленькая. В нее мы сейчас точно с вами попадем, потому что от нее ключ вот. Здесь вот бассейн вот такой. Просто это конкретно уже собранная вся. Видите, с мебелью там совсем. Тут Все окна только что пошел, проверил, посмотрел. Здесь тоже в общем она прям полностью готовая. А вот в этой еще немножко недоделано. И она, кстати, еще и больше по размеру. Ну, я вам покажу просто на примере той, как будет выглядеть это. И другого варианта как бы нет. Вот. Такие дела. Что ж, это вилла чуть-чуть побольше. И внутри выглядит она вот так. Здесь все очень хорошо спроектировано. И стоит она, самое главное, не сильно дороже, чем те дома, где мы только с вами были. 700 тысяч долларов. На сегодняшний день это примерно 44 миллиона рублей, но только это отдельно стоящая вилла с видом на лес, с собственным бассейном и с территорией чуть-чуть ну, побольше. Вот как бы вот так это выглядит. Просто оцените пространство. Понятно дело, что та вилла чуть поменьше, которую мы с вами должны были посмотреть. Но что имеем, то имеем. Трекинговые светильнички, очень стильная кухня, прям очень хорошо выглядит, все прям зачетненько. Стеклянные, значит перила здесь под лестницу и пойдем наверх посмотрим. Здесь у нас гардеробочка, вот такая санузел или постирочная даже это, наверное постирочная все таки. Здесь спальня с санузлом, с гардеробом, ну вот здесь она должна встать, вот так все выглядит и выходы на балкон и здесь кондиционер еще висят, смотрится очень все неплохо, прям очень сильно сделано, вот эти вот черные на белом, они прям тренд этого сезона, но последних, наверное, пяти лет, и если хотите сделать себе что-то стильное, делать его вот так. Всегда заходит. И серая дверь еще. Это вторая спальня. Здесь также санузел. Вот он, пожалуйста. То есть кровать. Ну, само по себе все размещается. Система автоматического зашторивания вот это. И это основная мастер-бэдру. Жакузи. Все дела. Здесь сама по себе спальня. Гардеробная. Все, что угодно разместится. И своя терраса. Хрен, что откроешь еще. Короче, кайф именно этого расположения в том, что вот он, Сосновый бор. Пошел туда, погулял там, все, что хочешь, сделал. То есть, единение с природой, вот еще... То ли кролик, то ли заяц. Я говорю, ну вам все равно сейчас будет не видно. Вот такой вот объект недвижимости, господа. Но продается не эта, а продается соседняя. Она чуть поменьше, соответственно, там гостиная поменьше, сама по себе спальня поменьше, но место то же самое. Бассейн такой же, участок чуть поменьше, но полезной площади на участке примерно столько же, сколько и здесь. А внутри она вот полностью готова. Представьте, что здесь вот у вас не мусор, ничего такого нет. Все прибрано, чисто. И ждет только вас и стоит на сегодняшний день 742 с небольшим миллионом рублей как бы сделать выводы что вы например за эти деньги можете купить в дубае что вы можете за эти деньги купить в сочи здесь вы можете приобрести себе виллу на постояночку жить здесь со всей своей семьей либо набегами как хотите мне кажется на этой нотке она просто очень такая позитивная и очень такая прям жирная точка можно закончить этот обзор, потому что мы сегодня с вами действительно много посмотрели, познакомились с разного рода недвижкой, с полуготовой, с готовой, в недавно сделали ремонт и виллы. И если что-то из этого вас заинтересовало, то ссылки на нас вы найдете внизу в описании к этому видео. С Мариной вы уже знакомы, так что welcome, звоните, пишите, и недвижимость Анталии ждет вас для приобретения. Все вопросы касаемо перевода денег, перевода... Подготовки документов, выбора объектов, вопросы, может быть, с билетами, с заселениями. Все это можно решить. Главное было бы желание что-то приобрести, а там все сращивается. Ссылки указаны внизу, господа. С вами был я, Макс Репьев. И не забывайте, что мы в Sunset Sellers занимаемся курортной недвижимостью по миру. Работаем со всеми по реферальной системе. И если у вас есть желающий, кто хочет приобрести недвижимость в каком-то из курортных направлений, то в обиде вы не останетесь. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.